привет меня зовут алексей петрухин и сегодня я приехал на базу кемпи чтобы оценить новый аппарат мастер Tick 325 ds и понять чем же этот аппарат лучше круче старых аппаратов да начнется обзор Разобраться с функционалом нового аппарата нам поможет Алексей, это сварщик-демонстратор Кемпи Россия. Лёха, привет! Добрый день! У меня к тебе сразу же первый вопрос. Надеюсь, не последний. А я-то как надеюсь. Корпус этого аппарата выполнен из металла, потому что очень долговечный. А вот это вот, это пластик, и это ненадежно. Чего же? Все надежно. Это ударопрочный пластик, который ничуть не уступает металлическому корпусу. К тому же, за счет того, что аппарат пластиковый, он стал легче. И появились разные такие вот интересные ништячки. Этот аппарат намного меньше, чем вот этот. И второй вопрос. Этот аппарат должен быть тяжелее весь? Нет. Весит он легче на 2 килограмма. 21 один, вроде 23 двадцати железе давай включим аппараты давай по корпусу у нас стало ясно, понятно мой аппарат уже загрузился ну а мой еще потихонечку продолжается, так как ума в нем стала поболее, чем в этом получается это бестолковое, да? Очень. А, он стал умнее, чем да. этот просто. Ну, это дело ну, хорошо, это хорошее. Профессор, это. дело хорошее. Кстати, <с я... <с это как у профессора, то, что у меня вот все время проблема с, с английским языком, потому что я его как бы плохо знаю, да, и у меня вот с этими панелями, когда попадается что-то вот, вот здесь вот это все вот написано, вот на этом, вот языке, который мне не понятно. Ну, почему он мне не понятен Потому что я русский, и поэтому мне непонятно. Вот это вот, как что тут настраивать? Ну, Все. Не волнуйтесь, да? Можешь отменить психолога. Он мне больше не нужен здесь русифицированное меню. То есть не просто пока какие-то знаки там. Ну понятно. Он пишет по-русски. По-русски. мы настраиваем. Ты русский, ты меня понимаешь. И он тебе, я тебя понимаю. Все нормально. Один из языков здесь, их 15, русский. А, получается, не только русский. А если я вот китайцы я могу им? Да, конечно. да? ля там, что там? Ясно. Вот по поводу панели я сразу ну, же вижу очень большое отличие. Здесь очень много кнопок. Вот. На этом, да. На этой панели все-таки стало меньше. Да, это. совершенно верно. Осталось только нужно. И более все остальное находится совершенно. под кнопочкой настройка. Настройка и всем остальное настраиваем а, а что, есть что? что там есть вообще? Вот. И, наверное, многим будет интересно что у него вообще находится внутри, что можно настраивать. Ну, как бы вот. Все то, что. Ну да, обойдемся по панели. Начнем сверху. Значки предупредительные здесь сверху, это для водяного охлаждения, перегрев аппарата, ошибка, значочек ВРД, это аппарат, когда не, не работает, не варит, э, переходит, <coughs> снижение напряжения проходит э, до безопасных там, 12 вольт, человека током не убьет. Значок э, соединения с беспроводными девайсами, такими как педаль и пульт управления. Продувка газа для настройки редуктора. Дальше кнопки поджиг. Либо это контактный, либо бесконтактный поджиг. Двухтактный, четырехтактный режим. Кнопочка выбора. Либо это DC-сварка непрерывная. Либо это автоматический импульс либо это механический импульс. Вот. Дальше кнопки настройка. Настройка кривой. всей Возвращение домой для выставления силы тока. Здесь переход стига на ММА на ручную дуговую сварку. Здесь переход на режим spot и переход на режим микро так, которым тоже можно время сварки задать время паузы между сваркой дальше выбрать количество точек и количество зажигания дуги раз 1, 2, 3, 4, 5 и непрерывные. Кстати, еще что? Вот аппарат старого образца начинает работать с 5 ампер. Алексей, здесь можно работать с двух. Тем самым более, более тонкие вещи. Можешь ремонтировать часы. Не, ну это как какой-никакой, это все равно плюс. И я еще, кстати, заметил то, что барашек нового образца накручивает намного быстрее ампера если вот этот да, до 300 амперов ну да. а здесь этот раз... за два движения уже полная, полная шкала полная, полная. Вот. какой-никакой, но все равно время да, выигрывать ну, время выигрывать ну все мне кажется да, с, с аппаратом все понятно старый и новый рассматриваем функцию микро, функцию микротек Порка миллиметровой э, конструкции из миллиметровой стали. Э, 230 ампер. Да, да, да, Дорога да, не, не, не. Ты Давай завязывай Какие 200, 230 ампер? Пробуем. Пробуем. Ладно. Держу. Глаза. Ух ты. Еще Глаза. Что он творит? Все, вообще отлично, воспользуемся сразу же функцией этого аппарата. Мне, пожалуйста, стваль Очень удобно, <связано> Отлично, <связано> отлично. Так, ну а теперь проверим функцию микротек в деле. Алексей, настрой мне, пожалуйста, аппарат. Хорошо, ну как будет гореть? 35 миллисекунд. Да. на силе тока 230 ампер, материал берем километров. Берем. Сколько, ты говоришь, ампер? 230. Да, да, очень достаточно. Тогда давай, давай, завязываем. не договаривались на это. Ну ладно, пробуем. Попробуем. Глаза. дело в том все почему не прожигает на 230 амперах миллиметров в тысячных долик секунды время горения другие мы выставляем причем мы можем выставить его от одной миллисекунды да. Сделала нам достаточно толщину ну, да, По, по, по крайней мере, на миллиметровке я точно заметил, что это работает. Давай три прихватки. Три прихватки. Три. И время, которое ты будешь передвигать ниже прихватки, какое понадобится. Секунда. Может полторы? Давай, давай, давай, я все-таки доверяю. Давай полторы. Давай, давай, давай. попробуем. функция работает применить ее можно на тонкое листовом металле мне понравилось прям когда хватает по три точки да но по 5 будет более интересно потому что мне не нужно постоянно нажать на кнопку на эту вот так, вот, вот так вот. зачем это нужно нажал один раз отпустил и через определенный интервал времени она начинает хватать ну как бы это это вот прям вот, вот прям респект вам вам, Алексей, респект, mm -hmm. <смех> то что помогли настроить аппарат. Вот, давайте попробуем что-то еще. Давайте попробуем поварить им. Мне хочется попробовать, какой он в деле. Давай сначала попробуем обычное. Обычно, Да. Дуга. <смех> Стабильная, уверенная. Она не ходит из стороны в сторону, а идет вот прям ровно. Вот если я веду влево, она и сюда идет влево. Вправо, значит вправо. Это очень хорошо, мне понравилось. На импульсе это вообще другое, это что-то, это вышка, короче, да? Круто. Ну, давайте подведем итоги по этим аппаратам. Какие плюсы? В общем так, русифицированное меню раз, более легкий, два, а, увеличенный функционал, три, Пинал. Пинал. 4. 4. 4. 4. Да Зайдем назвал 5. <смех> Может закрываться. <смех> Точно. Да. Мне кажется, еще доступ хороший, да? Ну, это панель. Да. Лучше 5. улучшенная панель. Ну да, да. это 4 останется. Вот. Ну да, улучшено то, что крутится здесь все, это намного быстрее. Беспроводные девайсы. О, это 5. Это 5. 5. 5. Ну, как говорится, дай 5 вот, из минусов, что, что же я вижу здесь? Минус меня все-таки смущает, это пластиковый корпус, и он проверится, пускай годами, но доверия к нему как-то у меня не особо. И он стал немного больше, Но ну, если переубедить меня как-то, ну, не знаю, решать вам, но это вот минусы такие.